Часто уже через полгода, от силы год, пользователи iPhone с ностальгией вспоминают, каким же быстрым был смартфон после покупки. Согласитесь, что каждый владелец яблочных телефонов хоть раз сталкивался с такой проблемой, как медленная работа iPhone через год использования. Совсем не имеет значения, каким гаджетом вы пользуетесь iPhone 7, iPhone 8 или 10. Рано или поздно устройство может начать подвисать. Даже грустно как-то стало. Также не реже можно заметить, что iPhone разряжается гораздо быстрее, нежели раньше. Эта проблема тоже встречается довольно часто. Чуть-то стало. Но прежде чем паниковать или в сервисный центр попробуйте всего лишь делать что правильно сброс настроек но перед началом просмотра обязательно заварить чаек кофеек или что-нибудь покрепче что ты там любишь поехали во многих случаях для решения проблемы не стоит прибегать к хитроумным способам иногда данная процедура очень выручает и помогает решить множество проблем может она поможет решить и вашу проблему кстати недавно наткнулся на интересный факт никогда об этом не задумывался да и вы скорее всего но пальцы наборщика текста среду среднем за день пробегают 20 километров. Так вот, при сбросе настроек с любого iPhone стирается множество лишней информации. Будьте готовы к тому, что когда вы снова включите свой смартфон после процедуры, то вы не обнаружите пароли при разблокировке устройства, уведомления, обои, сети Wi-Fi, в общем все данные, которые были вбиты с начала использования смартфона. За сохранность фотографий, переписок, контактов приложений и т.д. можно не беспокоиться. Чтобы правильно и без серьезных последствий сделать сброс настроек Нужно провести некоторые махинации перед началом процедуры. Обязательно обзаведитесь подключением к интернету раз. Во-вторых, полностью зарядите батарею, чтобы смартфон ни в коем случае не разрядился в процессе сброса. В третьих, заходим во всем известное родное приложение настройки. Ну куда же без него? В четвертых, переходим во вкладку Основные, пролистываем список в самый низ. В пятых, выбираем пункт сброс, внутри которого представлены различные варианты сброса: все настройки, настройки сети, стереть контент, настройки и т.д их самое последнее чтобы сделать полный заброс настроек выбираем самый первый пункт вот и все ничего сложного теперь вашему айфону будет очень Приятно. В процессе ваш любимец, то есть телефон, выключится. Это нормально, ничего нажимать не нужно. Немного о статистике. 85% людей пытались вставить usb капель вверх ногами. И это факт. После проведения данной процедуры ваш гаджет будет дышать заметно легче. Вы заметите, что он работает гораздо шустрее и плавнее, меньше виснее, дольше, держит заряд и все вот это вот. Но ведь не здорово разве? Обязательно делись этим видео со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. Не скучай, ведь совсем скоро скоро увидимся, до встречи, пока.